Вульгарные девки! И это слишком грубо. Потому что когда две девочки такие сидят, типа, стена. Всем привет, меня зовут Ольга, и я живу в Бразилии. Вы даже не представляете, какого гостя я вам сегодня заполучила. Это прекрасная Мария. Она лингвист-переводчик с португальского-бразильского, а еще специалист по сленгу и мату. Всем привет, я Маша, я живу в Бразилии уже три года, и сегодня мы с вами поделимся чем-то очень интересным. Мы в замик с бразильером, сваши видео и шорар. Несомненно, русский язык очень богатый, и естественно в языке всегда присутствует фольклор, какая-то нецензурная лексика, брань. И так как бразильский, португальский нереально богатый, точно так же язык, то там все это тоже есть, правда ваша? Конечно мате, на самом деле, ничего такого особенного нету, это просто часть языка. Я знаю, что многие русские э, стесняются мата и говорят, что «Ой, да зачем мне это знать вообще? Нет, не нужно меня мат учить, я чистый, светлый человек, белый, пушистый, я никогда не матерюсь». На самом деле, бразильцы вообще не такие, и даже если вы в жизни реально белый пушистый, все равно знать мат — это не значит, что вы его употребляете направо и налево. Бразильцы, особенно кариоке в частности, очень любят материться. И бразильский мат, он не такой жесткий, как русский, вот даже на слух. Они пользуются очень играючи, легко, так, с иронией. Они все время говорят с матом? Вообще да. все время. То есть я помню, что мне сказали, что там есть слово какое-нибудь, типа, коралю. Его нельзя говорить. И я иду по улице или еду в метро. Коралю, коралю, коралю, коралю. Оно просто такое со всех сторон народ... И я уже начинаю думать. Если вы приедете в Бразилию, и вы тоже будете со всех углов это слышать, поэтому лучше знать, что вы будете слышать. И если вдруг вас пошлют, чтобы вы поняли, куда... Как послать человека по-португальски? Ну, зависит от того, куда вы хотите его послать. Если не очень далеко, так, поближе, можно сказать... Ну, можно еще и пожестче, если совсем подальше послать, то можно сказать... Вайси вай Вайси фуде вай -ва Надеюсь, yeah. что моя португальская мама не смотрит это видео. Скажи что-нибудь просто еще. Очень-очень плохое. Очень-очень плохое это португальское. Афодоси фодоситуду. это... Да ну его это все. Пошла все чертвом, но только матом. В русском языке неотъемлемой частью вот этого фольклора является обязательно производная от одного слова ⁇ все плохо ⁇ Просто! В русском у нас это через существительное, все, полный капец. А по-португальски это можно выразить глаголом. Мы берем глагол фудер и ставим в прошедшее время. Фудел. Фудел. Фудер это заниматься... Спариваться. А, так есть в русском такое. Я, безусловно, безумно горда русским языком моего богатств. И от одного слова... Можно произвести любые версии, типа все плохо или все хорошо, все хреново или охрененно. Я помню такой момент, когда я познакомилась с бразильцами, и они стали меня, ну, конечно, учить немножко мату, и стали рассказывать, что португальский язык, особенно бразильский, он уникальный, потому что можно одним и тем же словом выразить что-то очень хорошее и очень плохое. Как вот с примером слова флода. Ну, я такая, ну да, в русском же так же. Братья не по крови, но по лексикону. Погнали, типа, Блиц. Что за хуйня? Кипога эсса? Не Ничегошеньки. Поганый юма. Поганый юма. Засунь себе это все в инфину куб. Эй, та Все, нох ты же, блин. Я дома там и посуду мою, и там все стираю. Короче, я делаю все... Можно сказать Элфасу, а Пога Тодда Сукин сын Филю да Пута или Филя да Пута То есть тут про дочь можно тоже сказать Вот это слово паразит из трёх Просто это типа Пога Кроме вот слова Пога, которое мы уже взяли Есть еще королю. Буквально это означает То есть можно просто сказать Коралю И еще вариант Это Пута Кипарил Женщина легкого поведения, которая родила Очень лёгкая Да наказа до много значений Да, дофига дофига про коралю. мне так неловко что маша вообще так профессиональный и Лаконично. Лаконично об этом всем говорит да вот есть профессионал называется еще есть такое замечательное выражение ты эту фразу можно использовать когда у вас уже просто больше нету аргументов но хочется закончить дискуссию вот просто мы с тобой спорим спорим я же все ты уку. Отвернулась и ушла, бразильцы очень любят Просто и ближайшее значение к русскому языку это Твоя Опс. Такая вариативно-нецензурная лексика в португальском языке иногда перекликается с русскими словами Поэтому, когда вы приедете в Бразилию, и если вдруг вас случайно зовут Галина Королева Какая-нибудь Галина Королева сейчас смотрит это видео и ненавидит меня То вам надо быть осторожным ну, во-первых, Галина, имя созвучно со словом Галини, это курица. Почему, например, Королева тоже не очень хорошо? Потому что это созвучно со словом Коралю, который означает член. Которое мы, да, очень много раз сегодня уже успели повторить. То есть Сергеем не очень хорошо в Бразилии, потому что это похоже на путь геем Сергеем. Нам нужно срочно ответочка с португальским именем, который звучит нецензурно на есть бразильское имя Хуй, мужское Это мужское имя, а не то, что вы подумали Считайте, что это был самый продуктивный урок португальского в вашей жизни Потому что в учебниках такого не напишут Всех призываю к Машиному инстаграму Где подробная информация про португальский язык И тот, как он на самом деле вообще звучит в Бразилии Я люблю рассказывать именно про живой язык Потому что, ну реально, если вы будете учить только по учебникам Без сленга и без знания матов в Бразилию даже не суйтесь, иначе вы не поймете, что имеет в виду даже таксист все, теперь время купаться, я вас всех целую, обнимаю, всем Чао. мои объятия, чао-чао. Шедеврально, шедеврально!